Меня зовут Оля, мне 21 год. В этой истории я узнала, что ВИЧ существует. В отличие от моего брата, у меня все было четко. Я знала, что будет завтра. Оставалось защитить диплом, найти работу. С Андреем у нас все было окей. Ну там, мы планировали семью, дом, детей. Он ответственный, за ним ехать на край света. Здравствуйте. Вы хотите пройти экспресс-тест на вид, чтобы быть уверенным в своем будущем. Это займет всего пять минут, и результат вы получите сразу. Ненавижу тест. Но я же год назад проверялась. Все хорошо было. Мы же с ней не встречались больше ни разу.